Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Странно, зачем это я трижды произнес слово «здравствуйте»? Хотя, объяснимо, я просто троекратно рад вас приветствовать. Вы слушаете «Радио Ретро Старс» в студии ведущий Валерий Чигинцев. Сейчас я вам расскажу, кто же такой писатель и поет. Именно так называется эта рубрика. Он исполнитель, музыкант, композитор, который написал книгу. И таких личностей очень много оказывается. Один из таких авторов легендарный композитор Александр Зацепин. Человек, который написал огромное количество шлягеров как для нашей эстрады, так и для отечественного кинематографа. Книга Александра Сергеевича – это увлекательные истории, написанные о том прекрасном времени, когда Александр Сергеевич и создавал свои лучшие произведения. В книге, которая называется «Есть только миг», вы найдете истории создания хитов и увлекательные рассказы о работе именно над музыкой к фильмам об отношениях с коллегами по эстрадному цеху и за его кулисами. Будут э, в произведении, кстати, еще воспоминания о Париже. Многие, наверное, знают, что Александр Сергеевич очень неравнодушен к этому городу. Я часто вспоминаю встречу с легендарным композитором. Однажды мне даже довелось пообщаться с великим маэстром, и я взял у него интервью. Он тогда прилетел из Парижа на серию мероприятий, посвященных своему юбилею. И очень тепло отзывался, кстати, о Париже. Скажу вам однозначно, Александр Сергеевич – это уникальный и невероятно добрейший человек. Так что обязательно прочтите его автобиографическую книгу «Есть только миг». Я прощаюсь с вами ненадолго. Подписывайтесь на все мои социальные сети. Но главное – это Инстаграм и группа ВКонтакте «Радио Ретро Старс». Мы более подробно обсудим с вами тему, о которой шла речь в этом выпуске. С вами был Валерий Чигинцев. До встречи!